Москва потребовала от Киева провести расследование и наказать всех участников нападения на российское генконсульство в Харькове. Накануне около сотни человек блокировали здание российской депмиссии, где в тот момент проходил прием по случаю Дня России. И закидали его яйцами, зеленкой и пакетами с мукой. Прибывшая на место милиция наблюдала за бесчинствами со стороны. О неудавшейся провокации Ксения Колчина. Что, давай, поехали. Ребята, кидайте повыше, подбадривает кто-то в микрофон. Ребята явно полны азарта. Молодые люди, ухмыляясь, но пока еще трусливо держать в сторонке. Швыряют в генконсульство России в Харькове пакеты с краской и яйцами. Объясняют, зачем они это делают, довольно не связано, но по-русски. Сегодня люди. Мы, неизвестные нам люди, пришли поздравить страну агрессора с днем России. Пытались э, как-то повлиять на людей, которые приносили подарки стране-агрессору. Озверевшие вандалы подходят все ближе. Какое-то торжество безнаказанности. Возле здания генконсульства как минимум два десятка милиционеров. Но они не вмешиваются, тоскливо смотрят по сторонам, сложив руки на груди. Лишь некоторые отскакивают в сторону, когда яйцо пролетает слишком близко. Форму пачкать не хочется. Чувствуя вседозволенность, толпа набрасывается на выходящих из здания людей и пытается забросать их снарядами с краской. Дело доходит до драки. Собравшиеся вели себя достаточно агрессивно, не блокировали здание генерального консульства и препятствовали попыткам входа и выхода сотрудников и посетителей генерального консульства. Добросали э, фасад генерального консульства яйцами и баллонами с краской. Все это время толпу заводит все тот же микрофонный голос. Лозунги порой шокируют. Ребята, столками. давайте в Привет, ребята, в приклад. В Министерстве иностранных дел России это нападение назвали позорной провокацией. Действительно, швырять яйцами зеленкой в стены генконсульства какое-то примитивное варварство. Москва потребовала у Киева расследовать инцидент, найти активистов, так называют себя эти люди, и возместить ущерб. Украинская страна в очередной раз грубо нарушила свои международные обязательства по Венской конвенции о консульских отношениях 1963 года. Российская сторона требует от украинской стороны провести тщательное расследование случившегося, найти, и наказать участников и заказчиков этой позорной провокации. Этой же ночью неизвестные устроили погром в студенческом городке. Девять человек в больнице с черепно-мозговыми травмами и ножевыми ранами. В Харькове не исключают, что ночная резня и варварское нападение на консульство дело рук одних и тех же людей. Ксения Колчина, Антон Леонов, Чеслав Волинов. Вести из Киева.